В общем девчонки и мальчишки а, Вот такая камера хранения то есть можно свои вещи оставить здесь тоже вот лежат а стоит это как мне сказали 5 бат то есть если вы не хотите таскаться по парку со своими вещами вы можете прийти в туалет и прям здесь оставить ну, на их ресепшене, как это назвать а, то есть выдается вам номерочек а, второй номерочек цепляется на рюкзак на ваши, на вещи и вы прям спокойно Спокойно, спокойно пошли гулять. Ну что, пойдем дальше. Съемки все разрисованы у нас ходят. Туалет бесплатный, кстати, ребят, что за? Там ну, таец тоже пошутил, говорит, 2 бат два бата. Ну вот единственное, как я понял, может быть тоже пошутил, что 5 бат стоит вещи оставить, может быть также это все бесплатно. Поэтому утверждать не буду. Здесь уже у нас ушуисты. Ушуисты занимаются. В общем, у, так, что-то я сегодня прям действительно набегался. Набегался, находился, накатался. Нет, кататься буду, да, здесь, конечно, ребят. Вот дяденька китаец обучает. Если не ошибаюсь. В Китае вообще это все развито. Эту вот чем скучаю до грустно одинокая. Вот можно кататься на лодочках вы вот, вроде к посадили третьего Как что... А мы с вами пойдем кушком по парк Там у нас прокат лодочек Ох, блядь, зубы как вот Бабуля танцует, что-то непонятно, под музыку, наверное. наверное Кушает, танцует Зарядку следует Или танцует что, девчонки и мальчишки. В общем, я попал уже под дождик, так что вот сейчас иду под навесом, стараюсь камеру не мочить, а идти мне еще до хрена Так что вот автобус еще ходит, время полодинство -го, говорю, и я иду гуляю, ну, точнее не гуляю, а иду на рынок. А вы со мной пошлите дальше, загорать. Но в любом случае, находясь у воды, вы заходите занести. Я говорю, не знаю, можно здесь плавать, нельзя Поэтому, кто был, напишите в комментариях Скажите, можно в этом водоеме купаться Загорать-то понятно, что можно А вот купаться, хотя, может быть, и загорать нельзя, скажут, нельзя Кстати, ребята, вот сейчас иду вот по парку и смотрю вот Везде много каких-то лавочек непонятных, то есть шатров Думал кафешки какие-то есть, ничего подобного. Вот есть никаких кафешек здесь нет с едой. А, для чего? Может быть какое-то было мероприятие и вот эти вот столы еще как бы ну, не убрали. И люди здесь какие-то устраивали посиделки, своеобразные митинги. Так, ну что, уже начинает а, вечереть, потому что время у нас сейчас уже а, пол седьмого вечера И мы сейчас сами пойдем с этого острова вот туда вот туда, туда, туда, туда, туда. ну-ка, давай фокус быстренько, вот, фокусируйся, молодец Ну, я так понимаю, что озеро здесь, ну, не озеро, выдаем в любом случае, искусственный. Ну, здесь классно, могу одно сказать. Классно, классно, классно, ребят. А, приезжайте, не пожалеете. С семьей здесь погулять. Ну, а вечером уже можно пойти дальше. тусануть. Ну, все вы это увидите. Я вам это обязательно покажу, расскажу. И причем это все находится рядом с этим парком. Так что, все вы это увидите. А вот такой, девчонки, и мальчишки, флешмоб вы не видели в Таиланде? Опа! Как она пляшет. Там у них заводил один стоит. А, нет, не один, там их несколько. В общем, кто хочет то присоединиться, спокойно подходит, становится совсем в ряд. И... В общем, так вот весело проводит время. В общем, такой движняк идет. Поставили колонки. Тут все танцуют зажигательно. Да. О, О дай-то. -дай -дай. Зажигалочка. Тебе надо сюда остановиться, зажигать их. В общем. в общем, вот так вот все весело он тоже ладно мы с вами пойдем дальше прогуляемся так ну что девчонки и мальчишки а также их родители Вот такой вот парк парк лимпини он называется лимпини парк парк лимпини в общем кому понравилось кто будет в бангкоке обязательно посетите его я думаю вам понравится здесь ну а мне надо сейчас идти дальше в какой-нибудь кафе садиться ставить батарею на подзарядку перекачивать весь материал, который сегодня уже был отснят освобождать место на флешке и после мы пойдем с вами в еще одно интересное место ну можно сказать такое интересное место злачное место которое находится в Бангкоке и вы пойдете со мной. Но ну, в основном это будет интересно, наверное, парням, мужикам. Ну, некоторым девчонкам. Так что все увидите, все узнаете. Подписывайтесь на меня. Смотрите мои видео. Становитесь моими зрителями постоянными. Не забывайте, после подписки нажимайте на колокольчик, чтобы вам приходили оповещения. Также делитесь в соцсетях. Делайте репосты. Рассказывайте своим знакомым. Пускай также начинают смотреть мои видосы Я рассказываю о Таиланде Не только о Паттайе Но и вот Бангкок теперь у меня начался Говорю, что начинаем потихонечку изучать Таиланд Как я и говорил, обещал ребятам Вы будете знать и плюсы, и минусы Ну, минусов в Бангкоке хватает Я еще раз говорю, это да, нет мусорных корзин Движение очень плотное То есть, ну... Равносили тому, что кто живет в Москве, они понимают, о чем я говорю, что вы приехали в ту же Москву, ну еще плюс жара. В Москве жара, холод, слякоть, дождь, грязь, в общем, ну, я думаю, жара это в пробках из секундей не работает, и вы вешаетесь. В общем, ладно, ребята, это лирика была. Подписывайтесь на мой контент, смотрите мои видосы, делитесь в соцсетях, кто хочет общаться в чате, в WhatsApp е. создан специальный чат для общения моих зрителей, кто смотрит меня. Ребята знакомятся, общаются, какой-то информации обмениваются. Добавляйтесь ко мне, добавляйте мой номер к себе в WhatsApp. Под каждым видео мои контакты есть. Я вас буду добавлять в группу общения Патая. И вы будете общаться также с, моим, ну, с, с такими же зрителями, как и вы. Так что оставайтесь со мной, дальше будет интересно. Пошли! В общем, девчонки мальчишки, в этом парке есть еще также библиотека с читальным залом. Но опять я скажу сейчас охуе таком. Я дошел, у меня охранник сказал, снимать нельзя. То есть я не по телефону разговаривал. Я просто начал снимать там витрины какие-то. Сказал, снимать нельзя. Хотя везде висят знаки запрещающие, но ни одного знака на видеосъемку нету. Я говорю, я хуеваю с этого Таиланда, ребят, с таких минусов. Почему, блядь, что ты, вот как вчера снимал зоомагазин, снимать нельзя. Секретный объект По номером один. Поэтому вот тайцы немножко, блядь, себя возомнили непонятно кем вот в таких ситуациях. Я вот блядь, зашел вежливо все, поздоровался. Мне сказали не снимать запрещено. Ну и хер с вами. Пойдем дальше. Ну, девчонки и мальчишки. В общем, продолжение нового видео. Я вышел уже с парка. То, что я в прошлом сказал, я, конечно, от таких минусов немножко поражен. Тайцев. Так они потупают. Это вот стоит, по-моему, если я не ошибаюсь, ну, памятник, как памятник. Памятник, скульптура. Адмиралу Чумкону. Если я не ошибаюсь, ребят. Ну, похож. Но обходить а, и смотреть точно не буду. Так что, если кто-то знает, точно уверен в этом. Потому что очень много а, в Таиланде именно памятников а, поставлены именно адмиралу Чумхону. А, по-моему, там 20 какой-то сын, я уже не помню. А, я снимал, был в провинции Чумхон и снимал как раз а, его очень... Много внес вклад развития именно военно-морского флота Таиланда. Так что, кому будет интересно, если я ошибаюсь, напишите, пожалуйста. И вот такой у нас вечерний Бангкок. Опа. В общем, это Легополис, ребят. В центре Легополиса вот такой вот а, красивый парк. Уютный, но ну, со своими... Как говорится заморочками тараканами Поэтому. в общем мы с вами сейчас идем дальше И это уже у нас новое видео пойдемте